Ай! Эй, депрессит, Войхол. Эндистро. Компакт Макс digital Сегодня будем упаковывать заказ АСА. Пластинка. Ну, я такое говно не слушаю, честно говоря. Это еще пластинка со времен школьных, наверное. Мои, моя. Виниловая пластинка в коллекции, мне она не нужна, я такое, говно а, ну, не слушаю, блядь, вот, это все, постсовок. Еще у меня для продажи есть машина времени в добрый час, еще Алиса есть, блокада, диск э, виниловый на продажу, есть еще Розенбаум, кстати, разместил Резинбаума э, на этом самом, как его, еще есть у меня на продажу бригада С и бригада С, и это как я э -э, научилась там пишет, есть еще, вот, сейчас играет мой проект В 20 тоже на Торнопарк играли в клубе ЛФ. Разместил, разместил, значит, Розенбаума э -э -э -э, на, на продажу. И там какой-то нарисовался дрыщ страшный такой, как Янукович, блядь. И говорит, типа, у него, говорит, профиль, как у Орла. я так посмотрел, короче, у него в друзьях есть мой общий общезн... наш общезнакомый с птичьей фамилией, блядь. И у него тот же профиль, как у Орла, блядь. Короче, пиздец, да какие-то негативщики они, начали писать, типа, да спрячь ты его нахуй, блядь, короче, нахуй писали, всякий негатив, знаешь, один, короче, 99% написали негатив на этого розенбала, да мне он тут тоже нахуй не нужен, тот розенбал, блядь. я его продаю, блядь, вот, чего ты так писать, блядь, негатив, не, не, не говорится, иди нахуй, блядь, дебилы какие-то, блядь, и эти совки, блядь, Короче, их всех забанил нахуй, один человек только написал, что типа классная тема, типа я ему написал, так покупай. А он, мне, а он ответил, типа, да у меня самого их там пять штук. Я говорю, ну так, блин, молодец, пять штук, а я его продаю, потому что чищу полки. Мне на, нахер не надо. Я слушаю трэш дэс, блэк метал, блядь. мне это хэви метал, там, арен мэйден нахер, мне это говно, этот, разенбаум, блядь. Для коллекции, нахуй мне на эта коллекция Кому она нужна будет? Этого говна, блять вау Если бля. есть всякие плюшки, которые собирают Это все себе <как> Захламляют свою квартиру всяким говном И думают, что, блять, они через там Лет 50 будут миллионы стоить Да нахуй, ну, кому надо, блять, дебилы все бля. Лет через 50 Это говно точно никому не надо Тех людей уже не будет, кому оно надо. Сейчас время меняется, все. Вот, короче, 99% процентов людей написали кучу не негатива. Я так подумал, блять, вот если бы я этого Баума взял бы, повесил там. Я расстрелял бы его там с автомата, к примеру, которого у меня нет, Или, не знаю, или спалил бы его То 99% бы, наверное, блядь, этих долбоёбов бы написал О, классно, молодец, блядь И 1% бы написал, нахуя, я бы купил Бред Силой кобылой Вот, вроде вот, запаковал Всё, это от гавкалкой почтой, блядь. Вс, вот. Ещё осталось наклеить эти самые. От кого, от кому? И что? Ненормально, нормально, блядь. Я и, и, и так много скочил, грехов, блядь. 30 гривен, блядь, оно стоит, какие нахуй На я в какой почты согласился теперь буду писать новые почты только все все действие действие компакт макс диджитал запаковала вот посылочку играет хиревает <кхе> дебют все заказываю значит есть у меня в наличии а сейчас прочтем, кстати, что у меня есть наличие. Сейчас мы прочтем, что у меня есть наличие. Сейчас мы прочтем, что есть наличие. Мой, мой солечок играет. А сейчас, да, сейчас вот, кстати... Макс Digital обладает футболкой, футболка Мэрин Мэнсон, этими дринками, Редко Хочели, Папрос футболка на продажу есть, Кис футболка есть на продажу, Киевальд есть, вот Life Illusion вот есть футболочка на мне, новенькая. Что еще есть? Эмштайн есть, новенькая вообще фирменная футболочка. И есть фирменные диски. Ancient, Blending, Criminal, Infernal, Death. Вот. Ну, короче, список я прилагаю. Список будет прилагаться внизу, что есть на продажу. Вот, извинила. Александр Зенбаум, Алиса, а Аса, Вот, продано нафиг. Пока-пока. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Снимаю на камеру Nikon L820. Все, пока-пока.